В центре бадминтона в Казани пройдет турнир по бадминтону на Кубок мэра города. Соревнования проводятся второй год. В этом сезоне командам из Казани присоединились представители сильнейших районов республики. 30 апреля накануне праздника Пасхи в казанских храмах соберут подписи за запрет абортов. Сбор подписей пройдет по благословению митрополита казанского и татарстанского феофана во время освящения пасхальных куличей и яиц. Подведены предварительные итоги досрочного периода единого государственного экзамена 2016 года в Республике Татарстан. Досрочный период ЕГЭ в Республике в этом году прошел без боев. Досрочный период ЕГЭ сдавали 339 татарстанцев из 19 муниципальных образований Республики.